Как отклон? Покажи. Это не отклон. Это у тебя наклон. Ты взял просто, наклонился. Это Почему? Мешает, вот прыг, ты, а вот там, ты в себя немножко. В а ты вот так, смотри, ты голову опусти. Подбородок опусти на грудь. А зачем руки поднимать? Подбородок опусти на грудь. Только у тебя ты уже, знаешь, вот ты сейчас И уже, ты, в, ты уже да. вот так стоял. О, вот, вот, вот, вот твоя группировка. Вот твои плечи висят плоские. О, плоскость себе. себя. Отклоняйся. Отклоняй. Во. Вот ты сделал. Такова на месте. Правильно. Не на месте она, не думай об этом. Исходное положение. Вот локти вот сюда. Ужас. Вот за счет плечей локти ужас. И вот ты отклонился. Оп, все. Подбородок опущен. Вот ты отклон сделал. А ты уже вот так стоял, понимаешь? Ты вот уже стоял. Ты, а чтобы делать отклон, тебе амплитуда нужна. А ты уже вот так стоял. Стойка, исходное положение. Да, вот локти висят твои. Вот. Ну, руки к себе сразу. Во, молодец. Подбородок опускает. Смотри перед собой, да. Вот, вот, вот, вот. Нет прогиба здесь, да. Ловся уже. Бывает. Все.